Привет, танкист! В World of Tanks обновилась реферальная программа. Она дает возможность обучить новичка основам игры, а также заработать боны, медали, надписи, уникальный стиль и многое другое. А главное один из премиум танков из обновляющегося списка. Получить все это очень просто. Чтобы стать командиром, ты должен сыграть минимум 600 боев. Если на твоем счету столько или больше, иди за реферальной ссылкой на портал игры, зайди в свой профиль на сайте, выбери «Сообщество» и далее «Пригласить друга». Или переходи в окно программы прямо в ангаре, становись командиром и зави рекрутов. Для них у тебя есть два слота. Чтобы пригласить рекрута, поделись ссылкой на реферальную программу в социальных сетях. Или скопируй ее и отправь боевому товарищу любым удобным способом. Рекрутом может стать любой новый игрок, либо тот, кто сыграл 200 и менее боев. Или же тот, кто не провел ни одного боя за последние 60 дней. Важно, чтобы игрок еще ни разу не был рекрутом или командиром. Чтобы присоединиться к программе, рекруту нужно перейти по ссылке от командира. После этого в окне программы командира появится карточка рекрута. Это значит, вы уже заключили контракт. Он состоит из шести последовательных этапов. Для завершения каждого командиру и рекруту нужно заработать 250 реферальных очков. Итого — полторы тысячи очков на все этапы. Чтобы зарабатывать очки, сражайтесь в случайных боях и выполняйте специальные задачи. Они бывают двух видов — индивидуальные для рекрута и взводные для рекрута с командиром. Задачи разных типов выполняются параллельно. Если рекрут играет во взводе с командиром, он выполняет и одиночные, и взводные задачи. У командира нет индивидуальных задач. Ему нужно просто играть вместе с рекрутом. Если нет такой возможности — не беда. Рекрут все равно сможет завершить контракт, выполняя свои задачи. Условия задач просты. Сражаясь в одиночку, рекрут должен нанести суммарного урона больше, чем прочность собственной машины, победить в бою или получить минимум одну медаль из списка. Больше медалей за бой — больше очков. Взводные задачи похожи. Совместно нанести не менее 3000 тысяч урона. Сыграть не менее 5 боев бок о бок на технике любого уровня. Получить достижение, решающий вклад или братья по оружию. Также обязательно попасть в топ-12 игроков своей команды по опыту. Для выполнения одиночных задач в топе нужно быть только рекруту, а для взводных — обоим участникам. В день можно заработать не более ста очков. Во время реферальной программы «Рекрут» получает прибавку к опыту и кредитам за бой. Командир получит эти награды за бои во взводе со своим подопечным. К тому же при совместной игре вам будет начисляться в два раза больше очков за выполнение одиночных задач. За все этапы вы оба заработаете боны, медали, эмблемы, уникальный стиль и возможность выбрать премиум танк. А командир получит еще и нашивку. Рекруту доступна одна из машин 6 седьмого уровня или фиксированная компенсация в кредитах. Командир выбирает один из премиум-танков 8 уровня или кредиты. Каждые 120 дней в реферальной программе наступает новый период. В нем командир может пригласить двух новых рекрутов. С началом нового сезона прогресс по текущим контрактам сохраняется и перестраивается под новые правила, если они изменились. А список наградной техники пополняется новыми танками как для рекрута, так и для командира. Иногда может понадобиться разорвать реферальную связь. И командир, и рекрут могут это сделать в любой момент. Нажмите правой кнопкой мыши на карточке рекрута и выбираем пункт «Расторгный контракт». Если прогресса по нему не было, то командир получает одно вакантное место. А если был пройден хотя бы один этап, то это место пропадает. При этом весь прогресс по контракту сгорает, и восстановить его уже невозможно. Ведь контракт приносит не только возможности, но и ответственность. Участвуй в новой реферальной программе, приглашай друзей, получай бонусы, забирай ценные награды и обкатывай свои новые танки. Вперед, командир!